Доброго времени суток. Хочу вам рассказать про мощный и экономичный пылесос VC3. Работает без мешков для сбора пыли, что исключает затраты на их приобретение и временный их замен. Контейнер для сбора мусора легко промывается водой. Гигиенический хайпофильтр, который установлен в колесе пылесоса, надежно задерживает пыль вплоть до пыльцы и других мельчайших частиц, провоцирующих аллергию. Обеспечивает здоровый микроклимат благодаря выпуску чистого воздуха. Спасибо за внимание.